как найти самый выгодный курс обмена электронных денег. Воспользуйтесь сервисом bestchange.ru Друзья, приветствую вас на канале «Сквозь тернии к звездам». Меня зовут Ярослав, и сегодня мы с вами будем смотреть Леослава Османова. Это адепт прой клуба адепт, который нам поможет разобраться, а что такое Рой Клуб, а почему мы такие все тупорылые люди, которые выходят из Рой Клуба, которые считают, что Рой Клуб это какой-то обман. Давайте смотреть. Кстати, вот видеоролик называется Рой Клуб. Почему Владимир Мошкин выходит на прямые эфиры? Сколько еще ему раз нужно выйти? Вообще достаточно одного и желательно в окно, и все сразу все изменится, меньше кинутых людей будет. Я не знаю, сколько эфиров еще должен провести Владимир Мошкин, чтобы вы могли понять, что монеты, которые у вас э, есть, ну вот вы купили себе баланс какой-то там, э, что их не нужно сливать, э, что это ваша... Э, а, а на кое они мне нужны тогда, если мне их не нужно сливать. Курица несущая золотые яйца. А -а -а. И если вы сейчас ее зарежете, так сказать, или отдадите другому человеку, то он станет счастливчиком хм, золотыми яйцами. То есть он станет и курицей, и еще и с яйцами. Если эта девушка будет, как тогда быть вообще? Как она мужу потом в глаза посмотрит, который Ой -ой -ой. будет обладать таким прекрасным э -э инструментом как печатный станок монеты именно криптовалюты юми и потом когда очередь что-то вот это где-то я про яйца про печатный станок где то я это уже слышала призначение подскажите где я это слышал и во-вторых ну как тебя там забыл и осла автор автор а расскажи мне, пожалуйста, а стейкинг можно продавать? Можно ли продавать стейкинг 30% в месяц? Вот я купил баланс, а стейкинг буду продавать. Если можно, то посчитай, сколько стейкинга будет через месяц на рынке. Ну, это 30% от текущей эмиссии монет. А потом посчитай, сколько еще через месяц будет. А еще желательно посмотри, сколько будет через год или два года. Конечно, к этому времени уже все, наверное, забудут о Юме, но ты посмотри цифры, потому что я понимаю, Хари Кришна, все дела, ни о чем не париться, все зашибись, но калькулятор, блядь, в руки возьми хоть раз. Время, курс стабилизируется, а вы просто-напросто будете кусать локти. Стабилизируется на чем? Ты видосы Мошкина вообще смотришь? Он же говорил, вот призм, вот до каких пор упало, вот если мы на уровне рубля будем держаться, то это тоже неплохо. Так в какую сторону идет стабилизация? Я еще что хочу заметить. Вот смотрите, какой банк будет с вами выходить на связь и рассказывать, что происходит вообще на рынке? Какой вообще хотя Блять, любой банк выходит, у любого банка есть сайт, офисы, представительства. Акции какие-нибудь э, рассказывают, новые делают. Ты чё, блядь? Я повторяю, Харе Кришна, это все хорошо, но ты там с пещеры своей выйди. Тебе Мошкин телефон подарил, да? И там только один канал в подписках, у тебя Рой Клуб, и все Ты чё, блядь? Все банки выходят на связь. Это их работа. А во-вторых, даже если бы не выходили, в том-то и дело. Меня тоже пугает подозрительная активность Мошкина. И если бы я был в рой-клубе, то меня бы она вообще испугала. Потому что пока все дела шли в гору, а Мошкин ни слухом, ни духом. Иногда там появлялся что-то, какую-то хрень говорил и исчезал. А тут уже сутками сидит в этих прямых эфирах. И на какие мысли это должно наводить? Конечно, компания сыпется. Надо как-то удержаться на плаву, поэтому надо вот выходить, привлекать новых людей, что-то в уши задувать. Потому что так все рассыпется, все закончится, и Мошкин без денег останется. Вот причина его выходов в эфир. Как, блядь... Это же элементарно, Ватс. Хотя бы один из всех существующих банков, чтобы там э, директор или лидер банка, или просто хотя бы сотрудник вышел в прямой эфир к людям э, и вот так вот вживую начал mm. общаться. Ну, в прямые эфиры, возможно, Дания не выходит, только если на каких-нибудь конференциях. Но ты давно был на прямом эфире Мошкина? Шо он есть, что нету, это как прямая линия с Путиным. Вопросы уже заранее отобраны, на вопросы из чата он не отвечает. Если какой-то хейт, то он его проматывает. Во, бля, прямой эфир. Он мог также в записи это все провести. Там бы меньше брака, наверное, было, людям бы приятнее смотреть было. И все. Толку ноль прямых эфиров. Поэтому банки проводят все то же самое. Просить вашего мнения спросил вашего мнения, когда ночью третью сутки не спал, на амфетамине, наверное, сидел, взял стенку всю биткоина выкупил, монеты Юми, продал, потом спросил у людей решение, а что же мы будем делать? до этого он говорил, что эта стенка вот, которая гарантированно будет стоять, потом сам взял ее выкупил. А потом что произошло? Говорит, мы устроим голосование и решим, что делать с этой стенкой. А потом взял всю эту стенку по рублю, выставил, не дожидаясь голосования. Какое решение, у кого он спросил, какими фактами тут апеллируешь, я вообще не представляю. Это у вас уже в моду вошло, всех остальных участников рой клуба за баранов каких-то считать? Или они действительно у вас хуже рыбок, забывают предыдущие слова, которые буквально вот час назад были? Что вообще происходит? Я уже... А, тот ролик я не выкладывал. Я говорю, Мошкин, если кто-то верит, что Мошкин выполняет какую-то миссию на Земле, действительно, походу так и есть. Он выполняет очень важную миссию. Он находит долбоебов и заводит их в рой-клуб, чтобы забрать у них деньги. Вот какую миссию он выполняет. У него единственная миссия. на вопросы. Такого вы не увидите нигде. Хорошо, банки откидываем э, в сторону. Э, где, на какой бирже еще э, лидеры вот, выходят с вами на связь? Э. Ты что, блядь? Вот не хочется оскорблять, и кто-то говорит, «О, ты оскорбляешь, ты там негативишь, хейтер». А как таким людям еще по-другому говорить? Я скажу, «Ты что, глупый?» «Да он не глупый, он долбоеб, блядь». «Посмотри биржу BTC Alpha, на которой вы залистились» вот этот вот ее создатель тоже потлаты такой он тоже проводит прямые эфиры общается с людьми Да бля, почти на всех биржах призм бит даже этот возьми это мы вот такие биржи берем карманные которые у нас тут в наших кругах посмотри на бинансы и на прочие биржи везде создатели выходят на связь да, хорошо разработчики какой криптовалюты выходят с вами на связь просто вот про промоушен призм майоров недавно соизволил выходил на связь потом конечно эти прямые эфиры которые каждый день проводились понятное дело они приелись, они выгорели там эти разработчики, кто их там проводил, и они их перестали проводить. Но выходил на связь. Бутерин Виталик не выходит на связь? Да куча, куча создателей, разработчиков криптовалют выходит на связь. Кстати, чего не сказать о Юме. Ты сейчас говоришь по прямые эфиры Мошкина, хотя сам Мошкин заявляет, что он не создатель криптовалюты Юме. Так где разработчики Юме? Вот ты сейчас кинул камень в свой огород. Блять, понабрали по объявлению. Было играл этих. Какой-то там провели видео э, презентационное, выкинули все типа, и это является там единственной мотивацией. А остальное там взлеты и падения это уже как бы ну игра рынка и никто э, не выходит отчитываться перед людьми. А здесь же лидеры выходят на связь. У них... Можете назвать, что не велови? У нас тут в Беларуси зарплаты маленькие. Их настолько искренний поток, они делятся с нами информацией. И эта информация ну, настолько достоверная, и вы можете опираться на нее для того, чтобы сделать какие-то... Да, достоверная, только вся эта информация постфактум. Конечно, блядь, она достоверная, потому что это уже произошло. А чтобы Мошкин каких-то инсайдов накидал, такого вообще не бывает. Он говорит, мы, может, вырастем до 100 долларов. К концу года сколько там курс должен быть, я уже не помню, напишите в комментариях. Вот, мы видим. В рублях это не такой, как он в долларах писали. Это свои дальнейшие действия. Информации предоставлено просто море. Почему? Море, я бы даже сказал, воды, море предоставленной информации на каналах рой куба потому что кроме как водой это блять никак больше не назвать и что как в какие сроки происходят с данной криптовалютой это грубо говоря инсайдерская информация Ин инсайдерская и от нее вы можете отталкиваться чтобы понимать сливать вам монету или наоборот только по виду мошкина потому что он говорит можно сразу понять вот это самый главный инсайд Сливайте нахрен все монеты, это долбоеб какой-то, этот мошкин Вот вся инсайдерская информация, которую я там вижу. Остальное, что он там чешет, брешет, это вообще это все такое пустое. Это вот действительно море воды. Закупать. И люди, которые сейчас закупаются, я вас поздравляю, потому что вы долбоебы. Да, у нас с вами, у держателей криптовалюты юми огромное будущее и. В нищете. Все потом будут выражать благодарность. Бля, мне кажется, ли он говорит как Мошкин с этими: кто сегодня не купит мегаватт контракт, те завтра пожалеют. Потому что потом, если вы сейчас не купите, вы не будете миллионерами. А те, кто купит, будут миллионерами. Что там мегаватт контракт? Спросил, мошкина может ты с ним там общаешься? А что с контрак, контрактами этими мегаваттами? И славить э, рой клубы и благодарить. И про Призм он тоже так говорил. Тут какой-то диссонанс, да. да? Я сам держу монету Призм, а тут говорю, вот Мошкин говорил про Призм, что кто не успеет сейчас закупиться, тот потом по такой цене не закупится. Да, я так говорю, потому что Мошкин просто влияет на ваши умы, да, он, наверное, действительно рептилоид какой-то, раз столько людей доверяют ему, и вот даже такие видеоролики записывают. Но суть-то в чем? Суть в том, что Мошкин балабол, и говоря про призм вот так, он, наоборот, людям надежду дал, а она не сбылась. Вот это, кстати, еще раз про инсайты вот эти, да, которые Мошкин дает. А у людей негативчик-то появился из-за недостоверной информации от какого-то хера с горы. Вот так вот и происходит. Мне еще некоторые пишут, так ты же сам Юми держишь. Ну, у меня есть Юми, мне подарили, я стейкинг продаю. Ты же сам держишь, а что ты так плохо о ней отзываешься? Так в этом, блядь, различия различие между лоховодом и порядочным человеком. Я-то знаю, что я нахожусь в пирамиде, я вам рассказываю, за счет чего идет приток, за счет чего получается заработок, я вам честно рассказываю, мне не выгодно это вам рассказывать, мне выгодно или ничего не говорить про Ройку, про Юми это, или зазывать вас наоборот туда, на рефералочку, вот сколько там, 5-10%, Звать вас, приглашать, брить наивных, лохов таких, но я вам рассказываю, и чем больше людей узнают о том, о чем я рассказываю, тем быстрее рой-клуб схлопнется, и дохода с Юми у меня не будет вообще никакого, но я в убыток себе это говорю, понимаете, в чем отличие вот этого оленя, который, не знаю, понимает он, про что он говорит, или не понимает. Если понимает, то он мошенник, он вас обманывает. Если не понимает, то какого хрена ты вообще говоришь, и почему ему мозги никто на место не вставит? Там больше 100 лайков под видеороликом, и все такие же тупые, скорее всего. А половина из них меркантильные твари, которые это поддерживают, чтобы нажиться за счет других. Вот в чем отличие. Владимира Мошкина за то, что спасибо за такое детище как Рой Клуб, за такую прекрасную девочку, монету Юми. И... А Мошкин тут причем К Юми Спасибо за детище Рой Клуб. А ты это участникам, скажи, которые на пассив заходили в Рой Клуб с момента его основания, когда там и спарты были, фигиарты, призмы всякие были, да? Монета призм. А вот эти всякие пулы, наличный пул, мокрая деревня, рой жилье, рой авто. Когда люди вкладывали монеты призм, а потом они у них спорились просто. Спасибо, эти люди, говорят. Самотой, еще там сколько-то лидеров сетевых, которых Мошкин просто пинком под зад выгнал, забрал все их монеты, все монеты призм и все структуры. Структуры-то ладно. Если с ними связь держишь, можно их как-то э, сказать им, что это какой-то дерьмовый проект. А вот монеты, монеты уже вернуть нельзя было, потому что они на кабинете были, они а в личном кошельке. Вот различие, где держать криптовалюту. На своем кошельке являться владельцем этой криптовалюты или в рой клубе и думать, что владелец, на самом деле владелец всех ваших монет, это Мошкин. Вот и все. И Все будет здорово и мы потом будем с оглядкой смотреть на вот эти предыдущие месяца, там, июнь, июль, может быть и август, еще там чуть-чуть нас... А на май не хочешь посмотреть, подвести сколько там рублей было? колебает на низком курсе, но мы все будем радостно реагировать на то, mm. что... Радостно с окон будут люди прыгать. Мне почему-то так кажется. У них кукуху уже поедет. Они говорят, э -э -э, я дурачок, блядь, и в окно. Херяк. Ни в коем случае так не делайте, конечно. Потому что, ну... Из-за чего? Э -э, какие мы были глупцы, так же ж мы… Да, какие мы были глупцы, вот вы с оглядкой назад будете через несколько месяцев смотреть, на май, июнь, июль, на август, возможно, и думать, какие же мы были глупцы, не понимали, вот нам люди говорили, как оно все есть, а мы верили в этот… Гной клуб и продолжали в нем оставаться. А возможно, еще деньги туда заносили. А возможно, еще были полными баранами и кредиты брали, продавали имущество. Что-нибудь такое. А еще, возможно, и знакомым и родственникам рассказывали и их тоже втянули в эту хрень. Странно себя вообще вели. А если бы людей, людям еще показать вот, ну никто ж не будет в чатах там в Телеграме листать наверх, то до июня месяц типа чтобы почитать что вообще происходило ну примерно люди будут помнить у себя в голове вот этот фон панический а чё смотреть у меня есть пару прямых трансляций Курс тогда еще даже не так сильно начал вроде падать, и у меня в прямом эфире открыт чат, и там в чате можно посмотреть, что люди писали. У вас-то, понятное дело, потом ваши кураторы это все поудаляли, модераторы каналов, а у меня на записи это все осталось. Вот можете эфир пересмотреть и почитать, а о чё люди пишут, если вам вдруг так надо. А могли бы сами не удалять, вы же честная компания, на блокчейне построенная хотя не так еще говорят трой клуб на блокчейне построен, ну, бля, какие олени это вообще все придумывают, зачем вы удаляете комментарии, если вас очерняют и как-то необоснованно, то это же, наоборот, в плюс вам играет, вы потом выходите, и говорите, посмотри ты, ты, бля, посмотри, что ты тут писал, а на деле, во, как красиво видишь, но нет, потому что все, что пишут, это правда, но в то же самое время, он уже, знаете, так будет размытый, а вот если бы вспомнить, показать, почитать, вот прям, надо, наверное, будет записать видео, полистать и, ну, как бы, запись экрана сделать и прочитать. Давай, и сейчас выложи только, а не потом когда-нибудь. Потому что потом ты не выложишь, потому что Ройклуб сосканится, и ты подумаешь, о, бля, не Сколько все было. Ну, хотя, может, модераторы там уже почистили этот негатив. Ну, неважно, найдем что-нибудь. И просто... Я тебе подсказал, где найти. Это людям будет смешно, какие же мы были глупые. Мы хотели... Мы вообще не то, что там панику создавали, мы продавали монету за бесценок. Да, уже получается за бесценок, потому что когда она была 230, почему-то вы не продавали, а сейчас за копейки продавайте Но я еще раз напоминаю, я не знаю, сколько Ройклуб проработает, но вроде какие-то вот колебания есть, да, лохов новых где-то находят, которые скупают Или сами шкураторы приказ получили от вышестоящего, часть заработанных вернуть обратно а то уволен нахрен всех Может быть он так сказал И они сейчас выкупают объемы Без понятия, что там происходит Но на данный момент, вот если бы я вложил Я бы вкладывал, во-первых, с мыслью Что эти деньги, возможно, уже будут потеряны Если я купил по 200 рублей А потом курс упал до 20 И у меня остался стейкинг на этой монете Ну, я бы продавал стейкинг Я бы свой баланс оставлял Продавал стейкинг Какую бы часть вернул, может быть какие-то пампы вот эти искусственные будут, там можно будет вернуть. В общем, не знаю, но сразу бы с монеты этой вот не выходил, потому что, ну, а смысл тогда? Тогда ты уже точно, ну, или просто фиксируешь убытки, выходишь и забываешь про это место вообще, и никогда больше к нему не возвращаешься. Ну, вот только вот так, если. А кто так покупал? И я поздравляю тех, кто монету покупает. Да, а вы награждаетесь званием «Долбоеб года». Ну, тут никак иначе. И мне очень приятно находиться в Рой-клубе, потому что таких лидеров я не видел нигде. И тоже... Так понятно, ты не видел, что и руководители банка там с кем-то общаются, сайтов не знаешь, что у банков есть сайты. И ты думаешь, что только Мошкин общается с людьми, а остальные владельцы бирж, криптовалют, они с людьми вообще не общаются. Никогда. И в банках тоже руководители не общаются с людьми. Задайте себе вопрос, почему в банках вы, когда ложите сумму на депозит, вы ее не можете вывести там в течение или полугода, или целого года, или там другого какого-нибудь срока? Не знаю. Наверное, у тебя... А в землянке твои другие банки. Ну, есть безотзывный депозит, насколько я понимаю, а есть отзывный, который по требованию. Конечно, процентов ты там не получишь вроде как, но забрать ты можешь эти деньги, которые вы выбираете для себя. И никто с вами не выходит на связь там в связи с какими-то проблемами на рынке. Потому что они... Да, ты хотел, чтобы тебя звонили. о курс рубля падает. Что будем делать? Так хотел А вот еще вот этот вопрос Мошкина, что будем делать со стенкой Вызвал двоякое мнение У людей Одни хотели проголосовать А другие говорили, как? Как проголосовать? То есть вы заявляли, что у вас там трейдеры есть Профессионалы, а сейчас сливаетесь И хотите, чтобы люди Все в общем выбирали Чтобы ни чем не понимающие люди Делали какие-то Решения, да, выборы кстати, вот эти участники, которые так писали, они, наверное, со стороны видят, что в ройклубе очень много оленей всяких, и они, хрен пойми, вообще за что проголосуют. Так вот, ты вложил деньги в банк, потому что ты доверился этому банку, и ты хочешь, чтобы тебе по каждому вопросу, который внутри банка происходит, тебе звонили? Ты, блядь, с какой планеты свалился? Мошкин говорит, там есть много сущностей, раз инопланетян... Какой расе относишься? Вообще, они не собираются с вами разъяснять, выяснять какие-то отношения, успока... А зачем ли им это делать? Есть определенные условия, на которые ты соглашаешься, когда подписываешь договор с банком. Мы сейчас не обсуждаем тему, хорошо, банки, это или плохо. Я лично на депозитах в банках ничего не держу. Но суть в том, что там система выстроена немножко по-другому. Одуплись, наконец. Они вот эти два правила и приняли для того чтобы какие два правила вот эти вот колебания рынка компенсировать это вот годовалый промежуток и вот этот маленький процент который они дают там 7 процентов годовых ты сейчас точно процент показываешь или кое-что другое это как раз идет на амортизацию вот этих колебаний и типа как бы, ну, о чем мы тебе тебя должны больше давать. У них как раз, наверное, так и получается. Блять, ну, ну я, я не знаю. Да они тебе могут хоть сколько дать, хоть 30% в месяц давать. Только эти деньги потом будут обесцениваться. Блять, изучи вообще, как это все работает, чем мы тебе должны больше давать. Да потому и не должны. Больше... Они тебе дают почти столько же, сколько инфляции. Иногда меньше, иногда, может, столько же, иногда больше, чтобы как-то это все сгладить. В банке деньги не приумножаются, в банке деньги а, кое-как сохраняются. Вот и все, если банк потом не скоманет. 30% это по-любому дохода, потому что они тоже… Э... Тебе могут, еще раз говорю, раздать по 30% в месяц всем вкладчикам. У нас как-то было пару лет назад, банки давали 50% годовых, 50% в Беларуси годовых. Это было… Полгода, наверное, такая ставка была. Потом доллар как ебнул в два раза или во сколько? Я не помню точно, может быть, и в три раза. Вот к чему приводит такие проценты. Занимаются инвестированием ваших денег. Они же не просто лежат там, где-то в банке, в сейфе на полочке. И потом через год mm -hmm. вам такие оп, 7% сверху накинули. Нет, они пользуются вашими деньгами. И получается вашими да там все ваши это уже их деньги ну не будем сейчас углубляться в это да. все. они не вынуждены вам платить например вот на ваши деньги они смогли заработать 20 или 30 или 40 или 50 процентов реально там так провернули э, схему что они вашими деньгами ну не только вашими всеми вкладчиками в банке они провернули к примеру 50 процентов и они вам отдадут все равно только 7 Потому что они э, не собираются вообще. Блять. Ну так да. А когда в призм был в Рой-клубе, да? А когда они призм промайнили, назовем их так, не помню, сколько процентов было, но примерно такая математика. Кошелек Рой-клуба промайнил 30% в месяц в монетах, а вкладчикам отдавал 25%. Так незнакомую ли ты схемку сейчас рассказал? Я с вами с Гоями общаться, а они... Ты еще скажи, вот вы, черти, блядь, на работах своих работаете на заводах, а вы в курсе, что ваш начальник за счет вас больше зарабатывает. Вы ему деньги приносите, а он вам чуть-чуть дает, делится с вами. Блядь, Ну, как бы, я думаю, вы догадываетесь, кто руководит банками, кто такие банкиры э, и... Кто? Их не интересует благо человеческое. А Рой Клуб, он ходит... А Рой Клуба интересует. Мошкин думаете, не поэтому ли с рептилоидами, которые в структурах встречаются? Потому что его человеческое благо интересует. Хочет изменить мир к лучшему. Поэтому всех новых... Он даже женщину-кошку видел. Наверное, Бэтмена пересмотрел, но они суть важна. Участников таблетками и не такое увидишь я призываю изучить вообще идеологию рой клуба почитать белую книгу юми а чё учить я же говорил миссия рой клуба найти лохов и высосать с них вообще все что у них есть квартиры машины бабки вообще все высосать и потом по ветру отправить Изучите идеологию криптовалюты юми потому что это прорыв ребята мы хотим э, переплюнуть может быть не сразу, но в будущем переплюнуть эту банковскую систему. И если вы будете себя так вести, то у нас будет немного маленькая отсрочка, но все равно у нас это когда-нибудь получится. Но, как сказал Владимир Мошкин, я тоже склоняюсь к этим мыслям, что все, что сейчас происходит, это положительно, потому что у нас этими событиями решаются две проблемы. Первое, это люди, которые зашли по высокому курсу, могут сейчас усредниться. То есть, калькулятор берите в руки и клац. Блять, ты возьми калькулятор в руки. Сколько монет стейкинга именно будет через год, блять, Добываться просто. Не берем баланса. Возьми калькулятор и посчитай. Эти же все монеты надо продавать. Живите за стейкинг. Какой девиз у вас такой? Или всем надо купить монеты и никогда их не продавать? А нахрена их тогда покупать? А во-вторых, усредниться, старичкам. Ух, они упустили эту возможность. По 230 рублей набрали монет. Но мы-то в Рой-клубе. На благо человечества работаем. Так что усредняйтесь. По 30 берите. Средняя цена 140 получится рублей. А если еще больше возьмете, еще меньше цена получится. А через неделю ты уже скажешь, ну вот старички, которые по 30 брали, мы им тоже даем возможность усредниться. А то еще они по 30 брали, а сейчас курс вот 5. Так что берите еще и усредняйтесь тоже. А те старички, вот вам еще, и и вот так вот бесконечно будет, блять, или что, дает возможность он, усредниться. И что какие вот д'Артаньяны там все. Второе, это люди, у которых просто каша в голове, которые думают. Сейчас автобиография будет. Может, что можно за неделю обогатиться, потому что я вижу в чатах реально сообщения. Вот, говорили закупайтесь, цена упала, я купил по 50, а сейчас она 20. Я, продал Что-то ты недавно чаты читать начал. А куда делись те, кто по 200 и по 230 брали? Чтобы зафиксировать убытки. Вообще, что вы себе представляете? То есть период от 50 до 20 про прошел, это, ну, неделя максимум. И человек даже не может понять, что она как упала, так она может отскочить опять до 50, опять там до 100 или до 2 долларов. Да, ну, да. Это вообще глупости. Да, Такое поведение таких участников. Ну зачем нам люди, которые, э, которые просто не понимают вообще, что они, кто они, зачем. Если б у вас таких людей не было, то и Рой Клубоп не было. Парам-пам-пам, блядь, потому что понимающие люди... Все понимают и большая часть второй клуб обходит страной, а остальные понимающие, но хитро выбанные зарабатывают при помощи других наебывая их. Говорит, зачем нам не понимающие? Так ты сам, блять, Вася не понимающий, тебе не понимающий, блять, они в этот мир пришли. Поэтому, ну реально все, что произошло. Зачем ты в этот мир пришел вообще? Какова цель твоей жизни? Хуйню мало или что? Сходит. Это прекрасный шанс усредниться и это всегда будет прекрасный шанс усредниться. Когда монета всегда будет катиться в дно, он всегда будет говорить это прекрасный шанс усредниться. А потом еще байку придумает какой нибудь Мы специально цену понизили, чтобы к нам зашли другие структуры, потому что задорого они не хотели заходить. Ждем, блядь, сентября, да? Бинанс когда зайдет. Или это в том сентябре должно было быть? Потому что мне кто-то писал, что это еще в том сентябре. Где Бинанс? Эш, ты, ответь. Выйдут э, те участники, которые некомпетентные в инвестировании. Что, некомпет... Мошкин выйдет с клуба своего? Хотя Мошкин, мне кажется, еще как компетентен. Он вас, наверное, лохов дурит и все. Но ты тогда все, до свидания, на выход. Пакеда вообще в своей жизни и на что я еще хотел обратить ваше внимание может на учебник математики за первый класс обрати внимание класса такая картина что те люди, которые готовы слить монету, что они нам не угодны и мы хотим от них избавиться. Мы как ну, в лице, конечно не хотите, вы без них не сможете заработать. Людей, которые видят большие перспективы, именно монеты Юми. Но на самом деле по поведению Владимира Мошкина можно сказать обратное. Хоть он и говорит, что типа это прекрасно, те, кто вообще типа психологически неустойчивы сливаются. Но в то же самое время, вы посмотрите, он весь месяц выходит в эфиры, вытягивая как детей, обучая их к финансовой грамотности. То да есть если помню, бы он это. хотел, он бы просто, ну, как бы отпустил все вот эту. Ты ч, блядь, что бы он отпустил? А хлебушек за что бы он покупал тогда? Ты одуплись, парниша, весь заработок Мошкина на лохах. Лох зашел, Мошкин заработал. Если никто заходить не будет, то Мошкину придется что, он работу идти, искать работу? Не, он, наверное, в переходе будет рассказывать истории, как он с рептилоидами общался, ну, что-нибудь в таком плане. Но то, что ты сейчас переводишь в плюс, это охренеть какой минус. А еще на этих эфирах, я еще раз повторюсь, никакой конкретики нету. одна вода сплошная, поэтому толку от них ноль, а движение Мошкина заметно. Зашевелился панючик занервничал всю важность все ситуации и как будет так будет кто сольется тот сольется кто останется тот останется но он э, переживает за народ он переживает. Да, да, да. за народ а знаешь кто его народ это его мать сестра еще там кто-то а вот это любовница да или с женой он уже развелся двое детей которые там кто его кто не его хрен его знает короче один его, один не его. Вот это весь его народ. Все, там еще парочка человек может. А ты, ты кто такой? Он твоего имени хрен запомнит даже. Защищаешь, ты его тут стоишь. Бывает за все человечество, которое. За все человечество. Блять, с рептилоидами навстречу ездит за это человечество, которое, блять, в ноги ему не кланятся и перстень не целует мученик мученик эту жизнь изменить в лучшую сторону ребята надо уже крест начинать колотить чтобы Мошкину его мучение как-то послабить чтобы не мучился больше человек понимаете о чем я? и поэтому он дает руку помощи каждому но он не может приехать к каждому человеку домой и сказать слушай брат вот на тебе денег ты там потерял на тебе денег ну, это абсолютно глупости. Он дает тут базу, потому что если человека здесь ничего нету, ему сколько не дай, он все равно останется бедным. И наша задача сделать человека богатым здесь сперва в мозгах, а потом богатство уже как прилагательное придет и в финансовом плане. Ну вот все, все. Мошкин, напоминаю там говорит, что это тоже черный пиар. Почему-то блогером ты платишь, а мне нет. Мне там пишут, что за сколько я продаюсь. Да хоть за сколько. Задонайте там в юме с вами. Даже такие вам эти просмотры делаю. Реклама. Реклама. Благодарочки кидаете, что рекламирую Рой клуб Кидаете. А Призмачек задонатить не хотите, которые вам нафиг не нужно. приму все, что есть. Кстати, тоже можете в призм не задонатить. Будет тоже очень хорошо. Но у нас сегодня получился такой видеоролик. Не знаю, кто это такой, первый раз вижу, но вот мы видим, как Рой Клуб выращивает уже. Людей, да, Мошкин там говорил, в подвалах уже людей выращивают Вот, Мошкин таких же людей выращивает Может, не людей, я не знаю, я не проверял Но отсутствие некоторых извилин тут явно присутствует Поэтому, возможно, уже Мошкин тогда проговорился И он уже сам овощей каких-то выращивает Которые будут открывать рот и говорить его мысли ну, а за Юми мы будем наблюдать дальше, и в скором времени, я думаю, начнутся концерты. Главное, люди. Осознавайте все риски, даже если вы находитесь в Юми, остаетесь там, или даже захотите зайти, если вы вдруг отчаянный человек. Ни в коем случае не заливайте в эти проекты бабки, которые потом приведут к каким-нибудь суицидам или еще к чему-нибудь. Или после каких действий вас потом будут искать, чтобы убить. Это явно того не стоит. Никакие бабки вообще этого не стоят. Но на сегодня все.